Не сели зуб? Здравствуйте. Сегодня мы будем играть э, Комбатармс. Я уже чуть-чуть без вас поиграла, но сейчас мы начнем ее играть. Э, ну вот все, началось. Начинаем нашу игру. Я уже и заразить успели. Члену носы. Блин, не могу, заражен. Заразить, заражен. А нет, походу началось самоубийство. Похоже, началось ну убийство. Ну Я начну вас убивать. Нормально. Начнем. <свес> Нет. <свес> Я по фурал так. По убирал, да. убирал, убирал, убирал, убирал. До ну, <свес> тут. Я всех убийство заражал. О, Походу появился член нос. никого не дают заразить вообще. Не дают. Ладно, пошл дальше. Жалко, что я еще видео не выкладывал, это Но сейчас вы вот кладу. Ее. На всякую фигню пишут, конечно же. Члину носа одни. Начнем игру. Член на нас, член Лопатка, лопатка, лопатка. Хороший мне пистолет дали. Макарова. Дальше начнем играть. Вообще... Короче... короче, я больше всего заразил не то, что другие я самый лучший заразитель больше всего заразил ну, может быть, и нет офигенно Сегодня 10 лет. Ты знаешь, что Ты тут работаешь. А им что не рассказываешь, они не понимают. А, надо задолбали, они а точно меня задолбали. Все, описалось. А я думал, ничего не напишется. <свы> Начнем дальше. ломаем ломаем переломаем все ломаем но нет эти люди Ой, <рекласс> задолбали О, ауа ауа ауа ауа ауа ауа ауа ауаа у тебя перевернуло да как переносит у меня нет Ой, <тк Saudi> Все-таки не только я такой. Нормальный. кто-то кого-то убил. Все-таки придется кидать гранату. Или нет. О, видит, Ну это хорошо. Деревня Ракова. Невидц, ленивец. Как? Как он мог меня заразить, если вообще я вверху был? Блин, ради заоружения хоть на смерть и где я снова ждать придется только я такой такой заодно какой коммун коммун вот, говном как нам помогли 8 заражение я это конечно же перенесу даже целых 9 Твою мать не дали, зажи, как он они тут делают. Ну, Идем дальше.